Слушай, слушай внимательно, мой малыш Все, что я расскажу тебе, случилось в те далекие-далекие времена Когда домашние животные еще не служили человеку, а были дикими зверями Собака Лошадь, корова, овца, свинья и все прочие гуляли на свободе в сыром диком лесу по лужайкам И были совсем дикими животными Но самым диким из них был кот Он гулял в одиночестве, где ему вздумается Конечно, и человек тогда был совсем дикий Спал под открытым небом кучи сухих листьев пока не встретил женщину <aved> знаешь дорогой мне вовсе не нравится такая жизнь под открытым небом все эти кучи листьев весь этот ужас пойдем куда пойдем тебе там понравится куда? Она нашла хорошую сухую пещеру И устроила в ней дом Посыпала пол чистым песком Устроила очаг и развела огонь Вход в пещеру она завесила конской шкурой Хвостом вниз и... В общем, мужчине понравилось и Хорошо. человек в результате перестал быть а диким. <сих> Только прошу тебя, вытирай ноги, когда ты входишь в пещеру, а -м -м. потому что теперь мы заживем своим домом. <сих> домом? А что, домом? Это не так плохо. <сих> Дом. <сих> Лишь вчера это просто пещера была, А сегодня, глядишь ты, дом! Разве знала гора, что тебя родила? О, пещера, что станешь ты дом! В этом слове тепло, даже в слове самом, Это слово дышит теплом. Тишиной и покоем, как много в нем, Мы мечтать не могли о таком. Я не знаю, как ты, я мечтала всегда. О, мечты твои радуют грудь. Только ноги, мой друг, Как Да-да-да. Только ноги, мой друг, отпредет. Да-да-да. Вытри -да. ноги, мой друг. Вытри ноги, мой друг. Вытри ноги, мой друг. Не забудь. Ели мясо дикой козы, зажаренное на горячих камнях И приправленное диким чесноком и диким перцем Ели также диких голубей, начиненных диким рисом и дикими травами Ели мозговые кости диких быков, дикие ягоды и дикие гранаты После обеда Дом. мужчина ложился отдыхать около огня И был очень даже счастлив Женщина не ложилась отдыхать, а сидела и расчесывала свои волосы. И вот однажды она взяла кость бараньей лопатки, такую тонкую, плоскую кость, долго разглядывала ее, а потом, подбросив немного дров в очаг, занялась колдовством первым колдовством, какой я видел свет. Черный, черный, черная лети за моей спиной на стене пустой на черти, знак волшебный знак Тайный, тайный, тайный один. Свердики, неведомый, ждет тебя твой Господин, господин. А в это время в сыром диком лесу все дикие звери, сбившись в кучу, глядели на огонь, который горел где-то далеко и никак не могли взять в толк. Что это за огонь, друзья и враги? Зачем этот человек зажег огонь в своей пещере и не будет ли нам от того какой беды? Дикая собака подняла свою дикую морду и почуяла руф, запах руф, жареной баранины. Пойду-ка я посмотрю. Что-то вкусно пахнет. Руф. Кот, пойдем со мной. Руф. Ну, нет. Я кот, который гуляет сам <свеч> по себе. Один. «Где ему вздумается, я ни за что не пойду в пещеру!» «Смотри, кот, тогда конец нашей дружбы. Так и сказала дикая собака и направилась к пещере. Когда собака ушла, кот подумал. «Для меня все равно, где гулять!» Так почему не пойти и не взглянуть? Что это за пещера? А уйти не всегда смогу. Кот прокрался вслед за собакой и спрятался, но так, что мог слышать все, что говорится. Когда дикая собака подошла к пещере. Она отодвинула мордой лошадиную шкуру и, истекая слюной, приняла снюха чудный запах жареной баранины. Она не видела женщины, но женщина, глядевшая на баране лопатку, прекрасно слышала, как подошла собака. Вот пришел первый зверь из дикого леса. А что? Что тебе нужно? <с Bash> О, мой враг! И жена моего врага! Раз! Чем это так вкусно пахнет в нашем диком лесу? Тогда женщина взяла жареную баранью кость Оп! и бросила ее собаке. <с theaters> а ты возьми и попробуй. Дикий зверь из диких лесов И дикая собака Начала грызть кость Да, все понятно Что да. это была за кость? Эта кость была вкуснее всего Всего, что ей до сих пор доводилось Пробовать О, мой враг И жена моего врага Дай мне Дай мне еще кости! Р -р -р. Дикий зверь из диких лесов. Помогай моему мужу охотиться, а ночью охраняй нашу пещеру. И я дам тебе столько костей, сколько ты захочешь. Это женщина не глупа, но я... Все-таки умнее. А дикая собака <связыв� fazer> прокралась в пещеру и положила голову на колени женщине. О, друг и жена друга. Я обещаю помогать человеку охотиться, а ночью буду охранять пещеру. Фу. <связывающие> Как глупа, собака.